Я рад снова приветствовать вас. Сегодня мы поговорим на довольно-таки интересную тему. Она касается всех, кто сейчас в кархолинговом бизнесе, и я получаю очень много вопросов на эту тему. Мы поговорим в первую очередь о рынке мы вспомним рынок восемнадцатого года девятнадцатого года и поговорим о том чего нам стоит ожидать в двадцатом году будут ли какие-то изменения в лучшую сторону восемнадцатый год и девятнадцатый мы затронем только для для сравнения вскользь значит восемнадцатый год очень хорошо у всех идет все окупаются, все покупают новые трейлера, новые траки, рейты на милю высокие, грузов много. 2018 год был очень удачный для того, чтобы начать. То есть я уже не говорю про 17 и 2016, то есть те года тоже были довольно таки неплохими, но 2018 как будто достиг какого-то пика перед тем, как пойти на спад. Ну, это произошло не только в кархолинге, так же самое было и у Драйвенов, и у риферов, и у и Все жалуются на рынок, начиная с 2019 года. Поговорим о данном моменте. 2020 год, сейчас у нас начало 2020 года, январь. Как всегда... На праздники, я имею в виду Christmas dates, рынок идет вверх. Рынок идет вверх буквально на месяц. И очень многие пытались связать, в основном неопытные ребята, которые первый год, первый год в этом бизнесе, или который может быть второй или третий год, но позабыли, как это было в предыдущие года. Очень многие пытались связать рост рынков с новыми... Uh, ELD правилами. То есть правила это по сути старые просто контроль за правилами, так скажем, ужесточили. Uh, как появилось это новое правило? Не новое правило. Опять же, я исправлюсь, повторюсь, uh, как ужесточились меры за uh, отслежкой ELD процесса всего. В первую очередь запаниковали ребята, которые катаются на хатшатах. Я говорю про ребят, которые катаются на пикап-траках, у которых открыты трейлера на три машины. Или даже две, что крайне невыгодно. Я, вообще, я выводил цифры, я считал. Я не понимаю ради чего. То есть легче пойти и намного выгоднее работать в Uber, чем катать две машины. И также я говорю про закрытые трейлера на две машины Мы также затронем эту тему открытых на три и сравним с закрытым трейлером на два автомобиля. Значит, почему запаниковали ребята, которые катаются на, тако, на таких трейлерах открытые на три либо закрытые на две? Потому что было крайне рентабельно ездить если ты ездишь ну так скажем 700 миль и больше можно было в короткие сроки заработать очень хорошие деньги когда я говорю очень хорошие деньги будучи драйвером работая на 30 процентов ну можно было делать две 3000 долларов а были у меня ребята которые по три с половиной по 4 потому что закрытые на две машины мы грузили на, на 9 на 10 тысяч я говорю про семь рабочих дней И есть у меня уникум который за 21 день сделал 33 700 почти 33 800 но он выехал он три недели отпахал он одну неделю отдыхал. Но, честно говоря, немножко боязно в эти моменты, потому что очень много ездит и очень мало спит. И как бы я сам в таком режиме работаю. Единственное, что я не нахожусь за рулем. И иногда, как говорится, и завтыкиваешь, и спать хочется, и кофе литрами пьешь. И как бы это не совсем нормально. Это и нервную систему травмирует. Как бы я здесь ничем не рискую, сидя в офисе, а сидя за рулем, это совсем другой момент. Как оказалось, вполне возможно делать 5-6 тысяч на открытый на три машины, я имею в виду в неделю, даже с э, нынешней ситуацией с LD и можно делать те же 5-7 тысяч на закрытый на две машины. Очень многое упирается в водителя, и в диспетчера но диспетчер по сути это 30 40 процентов успеха водитель это все таки я бы сказал 60 процентов успеха Поэтому, да, мы не можем сейчас делать, если ездить правильно, мы не можем сейчас делать те же 8, 9, 10 тысяч. Ну, редко можно натянуть на восьмерочку, если взять что-то over the weekend хорошее, да. С открытым же трейлером Over the Weekend страдает очень сильно рейд, и с открытым трейлером ты не можешь загрузиться в субботу в воскресенье. Ну, можешь, но это очень очень тяжело сделать, потому что основные пик аплокейшн это у нас Коппорт, АЕ. Если удастся взять какой-то One Pick, One drop с или с дилерской. Ну, считай, повезло. Если сравнить вот, вот, вот эти трейлера Открытый на 3 и закрытый на две, для водителя у которого нету сидел я бы отдал предпочтение конечно же, закрытому трейлеру на две машины, потому что он практически не ездит с перевесом. То есть если ставится задача не ездить с перевесом, она легко выполнима так скажем, где-то чуть-чуть страдает рейд, иногда даже это никак не, не отражается, но это вполне-вполне осуществимо. Если говорить об открытом на три машины, то это крайне тяжело сделать и даже если ты это делаешь, то рейд существенно страдает, то есть опять же тут дело везения но или удачи. Но удача для неудачников, поэтому это все дело кропотливой работы, и нужно стараться иметь грузы на день вперед, чтобы, если что, вовремя скорректировать ситуацию. Так что, если задаться вопросом, какой трейлер лучше на данный момент, лучше для кого, лучше для чего, я думаю мы сделаем отдельное видео где мы широко раскроем эту тему потому что очень много ходшатеров ездит и очень многие начинают с этого вот у меня есть клиенты у которых по 50-60 фур я имею в виду риферы драйвен и деки у них 8-10 кархоллеров и они часто сажают хороших водителей, я имею в виду ментально хороших людей, которые подходят для этой работы, выносливые, исполнительные. Они их сажают на кархоллеры. Без commercial driver license, ребята учатся, ребята запоминают дороги, ребята вообще входят в этот бизнес. Кооперация с оунером, кооперация с диспетчерами. И в это же время они сдают на CDLA. Значит, когда они сдали CDLA, они уже принимают решение. Либо они пересаживаются, там, допустим, на рифер или на Flatbed, либо они остаются. Хотя в 2018 году на открытом трейлере на три, машины, на три машины мы ездили лучше, чем на драйввене. Мы ездили практически так же, как и на... Э, риферы. Ну, может быть, это где-то я загнул, может быть, это громко связано сказано, но очень близко рейд был к риферу. Потому что риферы тогда ездили 2,50 и выше, а мы ездили где-то ну, 2,10, 2,20, 2,30. Э, то есть доллар 80 это для нас был ну, низкий рейд. Мы старались стремиться к двум долларам и выше. Сейчас же, если у тебя выходит $1.80 с учетом дедхедов, это очень хорошая загрузка. То есть, если тебе удастся сделать недельный средний рейд на милю $1.80, будь то открытый на 3 или закрытый на 2, у них плюс-минус одинаковые рейты, это считается неплохо сделанной работой. Кто бы что ни говорил, доллар 80 – это такой, ну, так скажем, стандарт, которого нужно придерживаться на данный момент. Вернемся к рынку. Чего нам ждать в 2020 году? Ну, сейчас до конца марта, начала апреля – не сезон, что касается кархолинга, так точно. У нас постоянно январь, февраль, март. Это так, так, ну, немножечко дохленько все идет, рынок слабенький. Хотя все еще есть работа для закрытых трейлеров, потому что когда машины едут с дилерской и едут к клиенту, к частнику домой, дилер хочет, чтобы машина была не заснежена, нигде не было по дороге не задета, не поцарапана, чтобы в нее никакой камешек не улетел, чтобы водитель ее никак не, не задел, не поцарапал, не запачкал и так далее. Поэтому они загоняют эту новенькую машину там с одометром 8-10 миль, ну до 50, как это обычно бывает. Они его загоняют в закрытый э, трейлер и он благополучно доезжает до клиента. Плюс этого машина приезжает не пыльная, не во льду и не в снегу, что э, помогает клиенту сделать... Не то, что помогает, а предоставляет возможность клиенту сделать proper inspection, то есть нормальную полную инспекцию. Представьте, если машина придет пыльная, и там где-то царапинка под пылью, он не увидел. Ты уехал, он пошел, машину помыл, где-то задел, поцарапал, может даже предъявить тебе и открыть клейм, и это очень долгие разбирательства, как бы... И если водитель не сделал нормальный инспекшн на пикап локейшн и на деливери локейшн, то могут быть проблемы. А если ты на пикапе фотографировал чистую машину, на delivery фотографируешь грязной и на чистой машине нет царапин, а на грязной под слоем пыли царапины не видно, могут либо частично, либо полностью клейм повесить на тебя. Такие случаи были, мы отбивались, но это очень долго, очень нудно и вообще кому это нужно. Хотелось бы также поговорить немножечко об отношении водителей и диспетчеров и об обязанностях каждого. Я буду опираться на опыт нашей команды, нашей кархолинг команды, поэтому это мое субъективное мнение, многие согласятся, многие нет, но это зависит от того, кто как привык работать. Я же не работаю так, как я привык, я отталкиваюсь от опыта, каждый опыт вносит корректировки во внутренней системе. Я имею в виду, э, если что-то происходит, что-то нужно поменять в команде, правила, условия какие-то, это делается, это происходит, это необходимо и это делается каждый день. Э, в обязанности водителя э, входит инспекция. Причем инспекция в 4 фотографии, это даже не так себе. Это, это ничего это никак нигде не поможет инспекция должна быть 20 фотографий на пикапе и я бы сказал минимум не ленитесь это немного времени занимает и 20 фотографий на деливере обязательно должен быть сфотографирован одометр как на пикапе так и на delivery. очень много случаев было что нам предъявляли что на одометре было там 200 тысяч миль а а мы привезли машину там 200 тысяч 80 миль кто катался на машине 80 миль и были доказательства разбирательства если нету фотографий на пикапе на деливере на дометре с идентичным количеством миль то как бы скорее всего придется платить за эти мили или вам вообще за перевозку не заплатят допустимая погрешность в нашем бизнесе одна миля ты, у тебя может быть 9 миль на пикапе 10 миль на delivery если 11 миль значит ты уже ездил в макдональдс покупал бургеры и картошечку помимо инспекции что входит в обязанности как бы я инструктирую когда у меня появляются новые водители когда приходят новые клиенты я каждого водителя инструктирую и не для того чтобы сумничать как может кому-то показаться это делается для того чтобы передать опыт и чтобы сократить возможность или даже вероятность того что мы где-то можем потерять деньги или потерять время тут тут все в этом бизнесе да как и в каждом наверное все упирается во время и в деньги чем больше у тебя времени тем больше денег ты можешь заработать Значит, следующее, о чем я прошу у водителей, пожалуйста, каждый раз, когда вы едете на пикап-локейшн, старайтесь звонить за час-полтора. Если вам ехать 40 минут, получили диспетч-щит, сразу звоните, предупреждайте и говорите. Второе, то же самое на delivery. Когда вы звоните и говорите, что вы будете через час-полтора... Не стесняйтесь говорить, не стесняйтесь напоминать им о том, что в случае, если это cash or check on delivery, напоминайте им, чтобы у них были деньги на руках. Потому что часто бывает такое, что ты приезжаешь на delivery, у него нет кэша, ему нужно поехать в банк, ему нужно там поехать, пойти к соседу одолжить, и вот здесь ты теряешь это время. Это на самом деле очень-очень важно. Это, это, это, это вторая степень важности после инспекции, потому что инспекции тоже воруют очень много денег. Далее. Водитель должен информировать диспетчера обо всем, что происходит. Я имею в виду об, обо всех отклонениях от плана. То есть, остановил D.O.T, это дилей, может быть, до четырех часов. Поцарапал машину, попросите диспетчера, пусть он вам в Эри найдет какой-то шоп, чтобы вы быстренько заехали, диспетчер сам позвонит, договорится, вас примут, быстренько вам там подрихтуют, подкрасят. Лучше, лучше решать таким путем. Если это можно сделать, сделайте сами, потому что... Через страховку это, во-первых, рекорд на страховку. Таких 2-3 рекорда у вас страховка на 6-7 тысяч поднимется вверх. А, а, плюс если вы везете клиенту и он будет ее, и, и это будет решаться не через страховку, он вам просто а, выставит бил поверьте мне клиент не будет заворачиваться если у него какой-то зарыпанный шевикиквеноккс там 2010 года он поедет в шеве дилер и сделает его потому что бил он вышлет вам если бы это за это платил он он бы это сделал в каком-то обычном бадишопов, он бы обзвонил 50 бадишопов и сделал это там, где дешевле. И причем еще бы сам заказал тот царапанный бампер и сам бы еще и заказал краску, чтобы это вышло ему дешевле. Поэтому старайтесь такие моменты решать сами, просите диспетчера, чтобы он вам помогал в этом, если вы едете или если у вас языковой барьер, например. Также оповещайте по поводу всех ситуаций, какие происходят. То есть диспетчер – это ваша правая рука по сути в дороге. Вы должны кооперировать. Только в этом случае все пройдет быстрее, две головы лучше. А у диспетчера сидит еще аккаунт-менеджер, а у аккаунт-менеджера сидит еще руководитель отдела. И по сути с одной проблемой будут работать сразу ну скажем три 4 человека это всегда лучше плюс подключается оунер и какая бы ни была ситуация нужно решать как можно скорее и на одних своих идеях далеко не уйдешь только если у тебя там не не знаю шести-семи-пятилетний опыт который тебе уже сразу говорит как нужно действовать в той или иной ситуации поговорим немножечко о том как я вижу идеальную работу диспетчера именно потому что диспетчер должен выполнять очень много чего я разбил работу диспетчера на три части и у меня по сути три человека работают на один трак и каждый становится профессионалом в своем деле намного быстрее что я имею в виду? Я упоминал это ранее, по-моему, в самом первом видео, что у меня есть люди, которые только на лоудбордах, причем не упирайтесь в Central Dispatch, потому что на других загрузочных платформах есть много того, чего нету на Central Dispatch. Это зависит от степени лени вашего диспетчера. Если вы будете упираться только в централ Dispatch, ну в лучшем случае будет среднячок. То есть, чтобы так сказал, чтобы у вас стреляли какие-то очень хорошие грузы, ну это будет редко. Что вы найдете сейчас хорошего? Вены из норр каролайны которые ездят на Орингон, на Вашингтон. Ну да, как оттуда выбираться? Туда приехал, проехал за свой доллар 80, сколько они сейчас там платят, единственное, что водитель очень любят, этот One pick One Drop. Проехал 5 дней, получил 5 800 на руки сразу, без геморроя, без того, чтобы каждый раз загружаться, разгружаться, И причем чаще всего ты грузишь два вена. Ну, это то, что есть на данный момент, поверьте, на других платформах очень много чего хорошего стреляет. Как бы то, о чем я сейчас говорю, не совсем не на руку, но даже то, что я вам об этом сейчас говорю, совершенно не значит, что ваш диспетчер будет там работать, потому что лень переборит, потому что на каждой платформе должно быть открыто множество серчей. Вот, допустим, когда я работал диспетчером много лет назад, у меня на один трак было открыто около 8 разных страниц. То есть я смотрел грузы на завтра, у меня не было такого практически никогда, что у меня на сегодня трак не загружен. Я смотрел грузы на завтра и сразу же на послезавтра. И 8-9 траков. Но вы должны учитывать еще то, что из этих 9 траков 1-2 стоят. То есть, как показывает опыт, где-то 20% траков из общего объема стоят. То ли он там сломался, где-то попал в аварию, где-то его задели, где-то он захотел домой, в отпуск, встретить друга с аэропорта, в суд, ему надо поехать, аппоинтмент у врача. Водители иногда сдаются, и они ищут поводы только бы недельку посидеть дома. Как бы с зарплатой... В 2018 году в две с половиной тысячи долларов можно было легко себе позволить третью неделю, четвертую вернее неделю посидеть дома, при этом платить лиз за трак, платить страховку и платить все экспенсы за все платформы и как бы легко можно было сделать. Сейчас уже как бы жадность все-таки чаще берет свое. То есть у меня те водители, которые были более ленивые в 2018 году, в 2019 отпахали как кони. Хотя, казалось бы, рынок пошел вниз. Наоборот, многие люди, когда рынок идет вниз, сидят дома. Вот. Ну, вернемся к обязанностям диспетчеров. В моем понимании. Диспетчера должны уделять достаточное внимание водителю, то есть вплоть до того, что водителю скучно и он просто захотел с кем-то пообщаться. Чаще всего так скажем, мужчины, особенно выход из стран СНГ, приезжают по туристическим визам и как бы без жены, без детей, работают сами, знакомых, друзей у них нет, им не с кем поговорить, и диспетчер их лучший друг. И очень часто диспетчер является причиной того, почему водитель не уходит из компании. У меня очень часто случается такое, что когда диспетчер, диспетчер, то есть водитель уходит из одной компании в другую, он уходит вместе с нами. То есть он подтягивает нас диспетчировать ту компанию, либо хотя бы его. Но когда хотя бы его, они обычно подкидывают еще один-два трака, чтобы Посмотреть, что мы делаем, как мы работаем, и, возможно, стоит воспользоваться и полностью передать компанию в наше управление. Опять же, мы не только диспетчируем, мы, мы стараемся полностью управлять компанией, взять на себя много ответственности, тем самым разгрузить оунера, чтобы он мог заниматься своими делами и, конечно же, развитием компании. Поверьте, у они не лежат на одном месте и денежки считают. У них очень-очень много работы, которой не видно. Также и работа диспетчера, многие водители представляют себе работу диспетчера неправильно, им кажется, что сидит в тепленьком офисе что ему стоит поднять трубку и забукать лоуд на самом деле забукать лоуд поторговаться перепроверить лоуд сделать всю документацию может быть даже где-то и выиграть лоуд потому что бывает такое многие диспетчера сейчас могут обозлиться на меня которые работают не со мной но бывает такое, что приходится и хитрить. И даже если лоуд задиспетчен кому-то другому, но его еще не забрали с пикап location, Есть много способов, как сделать так, чтобы отказали тому диспетчеру и отдали лоуд нам. И это практикуется, но это бизнес. Надо действовать, кто то шустрее у ну, того и будет. Как бы, я не вижу здесь ничего зазорного, это абсолютно нормальная практика. Когда я начинал работать, я очень часто сталкивался с такими ситуациями. И у меня были как бы коллеги, которые работали в других компаниях, и у нас перекрещивались грузы. Мне брокер звонит, говорит, что клиент отказался от перевозки. И потом я говорю со своим коллегой, он мне говорит, какой прекрасный груз он оторвал. И это был тот груз, на который мне сделал брокер cancel. Поэтому мотаем на ус и работаем в полную силу. Кто такой идеальный диспетчер? Диспетчер, которого есть достаточно времени, чтобы пообщаться с водителем. Диспетчер, который позвонил, убедился, что ваш груз, что ваш груз готов к отправке. Что на пикап локейшн нет никаких storage физ и вообще каких-либо физ, который убедится, что машина полностью оплачена. Это тот диспетчер, когда сомневается, что машина на ходу, звонит и интересуется не только у брокера, а звонит непосредственно на пикап локейшн и интересуется, в каком состоянии машина, заводится ли она и едет ли она вообще. Недавно был такой случай, нам сказали, что машина на ходу, Позвонили на пикап локейшн, мы ее забирали у дедулечки с деревни. И позвонили ему, он говорит, да, машина работает. Приехали, машина находится в чистом поле, наполовину колеса она вросла в землю. Кусты растут вокруг машины, но она заводится. Как ты ее оттуда будешь вытаскивать? Никакой винч тебе не поможет. А, приехал тоуинг-трак, они провозились часа три. И в конце концов вы вытащили ее, загрузили, но только потому, что за эту машину платили как за две, и был уже вечер, и других вариантов не было. То есть работа была сделана, но тем не менее. Как бы, а, мы можем сделать все возможное. Но я не могу при, приехать на пик-аплокейшн и проверить, does it roll and steer or not. Далее, диспетчер должен думать наперед. Когда тебя посылают куда-то, если это... Ну, давайте рассмотрим пример закрытого на две машины и открытого трейлера на три машины. Не будем говорить сегодня о больших трейлерах. Если я тебя везу, ну, допустим, с Иллинойса в Колорадо, у меня уже должна быть одна машина из Колорадо. Сегодня, сейчас она должна быть. Потому что Колорадо, так скажем, говнозона для кархолинга. И нужно подстраховываться. И не всегда платят, когда ты едешь в эту зону, не всегда хорошо платят. Поэтому бывает такое, что нет выхода. Вот есть машины в Колорадо, и надо быстрее трогаться, чтобы, дабы не потерять день. Поэтому страхуемся. У нас мы стараемся все время букать на день вперед. Это зависит еще от того, насколько старый у вас трак и трейлер. Чем новее трак и трейлер, тем дальше наперед мы букаем, потому что мы очень часто ломаемся, особенно в условиях зимы. Поломка за поломкой у закрытых трейлеров мы чаще всего берем самые дешевые трейлера, у них вечно проблема с крышей, постоянно нужно латать эту крышу, постоянно менять резину надо, постоянно что-то происходит с рессорами, с балками. То есть не, не настолько болезненный тракт, насколько болезненный э, сам трейлер. <coughs> вот. Идеальный диспетчер э, должен уметь э, реагировать на э, те ситуации, на английском версии слово, на языке circumstances, непредвиденные ситуации, он должен уметь реагировать максимально быстро. Диспетчер это не тот, который нашел вам машину и делай что хочешь. Перепроверить груз, проследить, чтобы груз забрали, проследить, чтобы груз довезли. Отметить на централ Dispatch. Забрали груз, отметил как пиктап up. Привезли машину, отметить как delivery. В Super Dispatch обязательно проверил, что было все. Buyer number, лот number, win number, vehicle release. Что бы там ни было, все должно быть у водителя. При всем при этом обязательно обязательно добавляйте Dispatch Sheet из Central Dispatch. Потому что ты ушел домой, выключил телефон, пошел на день рождения, пошел в клуб, пошел не знаю куда, ты не отвечаешь на телефон, твой водитель едет, твой водитель приезжает на пик его, у него запрашивают какую-то информации, ты не добавил ее в супер -диспатч. Очень часто эта информация есть в диспетч и ты ее просто пропустил, ты ее просто не увидел, поэтому добавляйте диспетч Вот, в принципе, основные аспекты. Если следовать вот этому всему, и если грамотно разделить ответственно, ответственности или наделить этими ответственностями людей, чтобы знать, с кого спросить за, за тот или иной случай. Если все построить таким образом, тогда шанс на ошибку сведен к минимуму. Будут проблемы всегда, невозможно, невозможно без проблем. Будут простой, будут поломки, будут капризные покупатели. Не покупатели, будут капризные люди на пикап локейшн, на деливери локейшн, будут капризные водители. То же самое касается и, и, и самих унеров, мы все разные люди. У всех разные приоритеты, у всех разный склад ума, менталитеты разные. Всегда будет что-то, всегда будет проблема. Я говорю о том, чтобы свести все до минимума. Как сделать так, чтобы все было максимально идеально. Сейчас мы обо всем говорим в общем. Если кому-то надо больше информации по одному из пунктов, по любому из пунктов, я могу раскрыть каждую из тем. Я могу говорить очень-очень много и очень-очень долго. Могу приводить ситуации в пример. У меня на, на каждый ваш аргумент будет несколько живых ситуаций, несколько живых случаев. Поэтому выбирайте тему для разговора. На какую тему будет более, больше заинтересованных личностях, личностей, на ту тему мы и поговорим. В будущем мы будем уже говорить о холлерах на 4, на 5, на 6 машин. Мы поговорим о траках, мы, поговорим, мы можем детально говорить о разных платформах, мы, мы можем детально говорить, можем сделать тренинг для диспетчеров, мы можем детально поговорить о тактиках загрузки для того или другого вида трейлеров. Мы можем поговорить обо всем чем угодно под видео у вас будет у вас будут мои контакты пишите на e-mail, если кто-то хочет созвониться также пишите на e-mail, либо text message на лучший email там мы с вами будем договариваться о времени звонка и обсудим то, что вам интересно на данном этапе это этап знакомства не обязательно становиться партнерами можно просто поговорить познакомиться услышать друг друга может быть даже поделиться каким-то опытом может быть у кого-то есть какие-то предложения пожелания я жду ваших комментариев. Я, комментариев я буду все читать, я буду на все отвечать и, конечно же, реагировать. До новых встреч. Увидимся где-то через две недели.